Русский мир, это или я ее называю, русская цивилизация, она выросла и имеет своей духовной основой православие. Вся русская культура, русская ментальная, духовная, культурная традиция коренится в православии. То есть в восточном христианстве. Вот это есть то, тот единый стержень, на который нанизано все остальное. Вот если нет осознания этого, если нет понимания этого, то никакие другие общие знаменатели найти не получится.